Натуре. Какое сегодня число? А -а -а! Капец! Сегодня 31 октября. Это жесть. 31 октября. Ужас. Капец. Главное Хэллоуин. И да, кстати, это Хэллоуинский стрим. Как трансляция. Алло. Алексей. Это самое, этот твой друг Антон. Наш у нас дома просто бесы водятся. Поможешь? Ни слова больше. Я выдвигаюсь. Алексей. Алексей, позвал меня, Лёха. А, это ты? Ого, ты пришел наконец-то. Ну что, как раз будем изгонять духов. Ну как тебе сказать? Да, возможно, да. И это самое. Да и, в принципе как такое невозможно. Ты говорил же мне по телефону звонил еще, что там вот те демоны водятся, это все, да? Ну да, да, конечно, а как же иначе? Ну вот, в принципе, вот так. А ты это самое. Как-то наши дела обстоят, кстати, с этими самыми, с этим, с, как его, как его, с коронавирусом, там это все. Как там иначе? Какие там новости, интересно мне знать. Пандемия коронавируса в 2022 году пойдет на спад и закончится окончательно. Это зачем? Да офигели, блин! Чую и почти под Хэллоуин. Чую. Чую, будет еще несколько волн коронавируса, блин, с этим ковидом. А ты не сдавал анализ на коронавирус? Как там анализ на коронавирус, интересно мне знать? Да просрочился, блин! Невозможно ничего. В каком смысле? Да вот не знаю, там это все такое по Да это. Алексей! Алексей! Где ты, Алексей? Алексей! Алексей! Леха! Его нет! Ну где ты, когда ты нужен? Жесть! Куда он мог пропасть? В натуре? Неизвестно. Не познаю, не понимаю. Жесть. Алексей, спаси меня. Здесь действительно нечисть. Алексей. Алексей. Алексей. Алексей. Ты там?